Добрый день, друзья! Это видео будет необычным. Дело в том, что я решил провести один эксперимент на Трейде, который меня немножко удивил. Мне написал подписчик, что у него получилось сделать 20 минусов подряд по скальпингу на криптовалюте. Но минусы эти были необычными, его постоянно закрывали в последний момент. То есть 99% сделки заходило в плюс, и в последний момент происходил импульс, и сделка закрывалась в минус, естественно Я на самом деле думал, что это его ошибки Я думал, что он неправильно заходил в сделке, Но потом свое мнение я поменял а Дело в том, что он торговал большими суммами Ну, приличными По 500 рублей, по 1000 рублей и больше а, Итак Пока я недалеко ушел от той суммы, которую я изначально вложил, я решил провести эксперимент на своем депозите. И давайте посмотрим, что из этого получилось. Подписчик торговал на криптовалюте Dash по скальпингу, строго от уровней поддержки и сопротивления. И я решил поступить точно так же. Но я торговал с суммами 500 рублей. Сумма 500 рублей фиксирована. Смотрите, вот первая сделочка подходит к концу. Остается 5 секунд. И все шикарно, сделочка заходит в плюс. Я себе поставил цель примерно так же сделать 20 сделок и посмотреть, что из этого получится. Итак, смотрите, цена подходит к уровню сопротивления. Я собираюсь ставить на отскок вниз на минутку. Зашел я здесь строго от уровня сопротивления и давайте подождем. Вот, остается 10 секунд, немножко опасная ситуация, но вот выстрел вниз, очень хороший, и импульс последний момент, резкий скачок цены, и меня закрывают в минус. Но я думаю, здесь ничего страшного нет, это вполне обычное дело на такой криптовалюте. Идем дальше. Итак, после этого я получил еще два минуса подряд в последний момент, и здесь я уже открываюсь от Уровни сопротивления в таком нисходящем тренде. То есть открылся замечательно на уровне сопротивления. Тренд идет на понижение. Я открылся вниз. Все шикарно. Итак, ждем конца этой сделочки. А смотрите, остается 10 секунд. Цена находится далеко от нашей сделочки. 3 секунды, опять же импульс в последний момент и меня закрывают в минус, но я все еще думаю, что в этом ничего такого подозрительного нет, как мне кажется и продолжаю торговать. А смотрите, здесь открылся от уровня поддержки двумя сделочками на повышение, ну думаю хоть одна должна зайти, давайте немножко подождем. Остается 10 секунд, пока цена находится далеко от наших сделочек. 2 секунды. Опять же, импульс в последний момент, и меня закрывает минус. Но вторая сделка чудом зашла в плюс. Каким-то чудом она зашла в плюс. Это вторая сделка, которая у меня зашла за все время торговли. Из 7. Итак, мы продолжаем. А смотрите, я перешел на зону график, чтобы лучше было видно движение цены. Открылся здесь от уровня сопротивления. Все шикарно. Цена стреляет вниз до нашего уровня поддержки. И от поддержки я уже захожу на повышение. Идеальный скальпинг. Идеальные ситуации. До конца первой сделочки остается 15 секунд. Ждем. Смотрите. 5 секунд. Последний момент закрывается в минус. И теперь давайте подождем конца второй сделочки. До конца остается 25 секунд. Давайте прямо так пронаблюдаем за движением цены. Пока все шикарно. Цена находится далеко от нашего открытия. Остается 15 секунд. И смотрим. Опять же импульсы на понижение. И нас закрывает минус последний момент. То есть я почти одновременно открылся от уровня поддержки от уровня сопротивления, и обе сделочки у нас зашли в минус. Вот такая вот ситуация, здесь я уже начинаю что-то подозревать. А смотрите, здесь я уже зашел тремя сделочками на отскок от уровня сопротивления. Две сделки открыты шикарно, в очень хорошей позиции, давайте с вами подождем. Итак, 3 секунды остается до конца сделочек Первая закрывается в минус И две последующие также резким импульсом на повышение закрываются в минус Окей, мы продолжаем После этого я получил еще один минус в последний момент И здесь я уже открываюсь двумя сделочками на отскок от уровня поддержки Но двумя сделочками я открылся по времени экспирации то есть закроются эти сделочки в один момент. Я здесь экспериментирую, стараюсь сделать так, чтобы меня не закрыли в минус в один пункт. Давайте посмотрим, что из этого получится. Итак, остается у нас 10 секунд. Цена колеблется пока что недалеко от наших сделочек. И обе сделочки у нас закрываются в минус резким импульсом в последний момент. То есть вы заметили, что когда сделочки подходят к концу, сразу происходят вот такие вот колебания цены. Очень сумасшедшие движения. Итак, я уже сделал 15 сделок и только 2 из них зашли в плюс. А теперь, друзья, финалочка. Здесь я уже решил зайти по страйк цене. В очень, в очень хорошей точке, намного выше нашего уровня сопротивления. Посмотрите, где открыта эта сделка. То есть я обезопасил себя, открыв сделку по страйк цене. До конца сделочка остается 20 секунд. Цена очень далеко от нашего открытия. Все просто шикарно. Но здесь, я думаю, точно должна сделочка зайти в плюс. Уровень сопротивления у нас сильный. Итак, смотрим. 5 секунд остается. Резкий импульс и меня закрывает в минус. Итак, я сделал около 20 сделок и только 2 из них зашли в плюс. Я открывался строго от уровней поддержки и уровней сопротивления. Я заходил на 1 минуту и на 2 минуты. Я заключал сделки по времени экспирации. Я заключал сделки по страйк-цене. И все время меня закрывают в минус в самый-самый последний момент. Итак, еще раз повторю, что я это сделал в качестве эксперимента. За депозит мой не переживайте, я специально им для этого и пожертвовал. Сейчас у меня все уже слишком хорошо идет, я вам это все потом покажу. То есть я нарочно заключал эти сделки до самого конца. Потому что там уже не было особого смысла торговать В итоге, на Олимпе действительно есть такой алгоритм закрытия в минус Но касается он только больших сумм Когда я торговал по 50 рублей, меня так не закрывали У меня были одни плюсы Я, конечно, на криптовалюте вообще никогда не торгую Но вас предупрежу Никогда не заходите большими суммами при торговле по скальпингу на криптовалюте Именно на Трейде. Действительно закрывают в минус но после выходных я сел торговать в понедельник, и меня тоже начали закрывать в минус один пункт. Я приложу скриншоты. Они это делали подряд практически, я просто не понимал, что происходит. Перед закрытием сделки цена вот так вот начинает колебаться и ты уже не успеваешь понять, что тебя закрыли в минус. В итоге я хотел уже сменить брокера, но потом нашел способ обходить эту систему. Я вам о нем расскажу в следующем видео. Я поменял свой мани-менеджмент, сейчас торгую шикарно, потихонечку у меня депозит растет и потихонечку я двигаюсь к миллиону. Скоро все увидите в следующем видео по торговле. Друзья, это видео мое вам предупреждение, если что, будете знать. Напоминаю, что у меня есть два канала Telegram. В одном я даю сигналы, так сказать, но это не сигналы, это просто моя торговля. Я просто ее опубликовываю, и вы уже решаете, что с ней делать. И также второй канал я создал, канал со статистикой. Там есть все мои сделки с новым менеджментом. Я начал вести его, когда поменял свой менеджмент. Все, друзья, ждите следующих видео. Спасибо огромное за просмотр. Обязательно поставьте этому видео лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита и всем пока.